Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Сегодня у нас будет очень громадное сражение между двумя мощнейшими дирижамами Японии. Это свободная анархическая республика и закоренелые империалисты, или как сказать, капиталисты, наверное, всеугунские войска. Ну что... Битва будет весьма жаркая. Почему вообще решил напасть? Ну, конечно же, потому что у него нету разрывных снарядов, а у меня есть. Это, так сказать, сейчас будет разграничение новой и старой Японии. Импровизированные. Потому что у меня армия обладает разрывными снарядами. И сейчас мы ее покажем мощь моей армии. А у противника же нет разрывных снарядов. И это... Я думаю, что будет показательное сражение. Ну что, мы вообще нападаем, да? Но ну, учитывая, что у нас очень, очень маленький флот, скорее всего, враг сам попытается на нас дерзнуть и напасть. Атаковать. Ну-ка посмотрим, или они будут как трусы сидеть ждать Пожарный своей участи. Врага от да, так точно -с. Похоже, что они даже боятся на нас нападать. Вот это да. Не ожидал подобной трусости от своих врагов, хотя, хотя эти враги настолько бесчестные ублюдки, что подобное неудивительно с их стороны. Так, ну что, мы подбираемся к нашей цели враг прямо перед нами. Однако, да, канонерку я, пожалуй, давайте-ка в самый зад поставлю. Вообще, ее уберу из келеваторной колонны. Она бесполезна в данном построении. Сейчас будет. Так, что-то я не вижу. А, вот. Келеваторная колонна. Все понятно. Так. Давайте-ка канонерка раз... разворачивайся. Хотя, я, наверное, даже в бою ее использовать почти не буду. Я так думаю. Она, блин, пока подойдет очень близко. Уже... Или начнут обстреливать, и, скорее всего, ничего не оставят от моей канонерки. Да, наш мощный флот под командованием Уэсуги Юриканы. Ну, как мощный флот? Конечно, нет, он совсем не мощный, но мы хотя бы стремимся к тому, чтобы стать гораздо мощнее, чем есть сейчас. Так, так, так, так. Враг уже совсем близко. И я смотрю, да, его корабль один решил дерзнуть и самолично поучаствовать в сражении. Ага, начинается с битва. Начинается битва. Враг обстреливает нас обычными снарядами, то есть у него нету разрывных. Сразу делаем подобный вывод. И надо, значит, плыть к нему навстречу. Да, я боюсь, что все-таки мы проиграем. Потому что, видите, хоть несколько сделали они залпа всего лишь, но уже, блин, результаты очень ошеломительные для них. Для нас, конечно, тоже очень ошеломительные, потому что потери пипец какие огромные. Корабль уже, блин, накренился и уже теряет, я смотрю, прочность просто молниеносна. Жесть. Давайте обстреливаем врага. Да, у Исуги и Рикана наверное, это его сейчас вынужденная будет смерть, если он погибнет. Канонерка, давайте-ка сюда плывите. Включаем тоже вам разрывные снаряды. Блин, перезарядка пошла. Так, все, у Исуги и Риканы пока выходит из боя. Пускай ремонтируется. Канонерка пускай же идет к противнику ближе. Сейчас она будет вести огонь по ним. Так, так, так, так, так, так. Опа. Так, канонерка подошла на расстояние обстрела, начинает вести огонь. Такс. Вражеское судно, я смотрю, разворачивается, но оно сейчас все равно утонет. Не дадим мы им выжить, утопить всех их в крови, в собственной. Два одновременно корабля у нас уничтожено. Потери громадные, сэр. У Исуги Юриканы был убит. Наш адмирал уничтожен. Каковы действия дальнейшие? Продолжаем битву, пока мы не потеряем всех солдат. Биться до последнего, как говорится. Ну, уничтожили два корабля у них хотя бы. Повредили несколько. Это уже довольно хорошее достижение. Учитывая, сколько у них кораблей. Ой-ой-ой-ой, чинитесь, чините, чинитесь, чинитесь. На, сукин сын. Ну, Кайтен мы погасили, блин, ну, сукины дети, у них там все равно еще стрельба. Нет, к сожалению. К сожалению, видимо, это конец. Но мы смогли им снять довольно много, я смотрю. Полное поражение. Да, я рассчитывал на совсем другой результат. Исход боя. Да, не получилось нам победить. Весьма прискорбно. У Исуги Юриканы был уничтожен, наш великий герой Анархической Республики. Один корабль захвачен был противником. Отступил только у нас, отступил только один Кайтен единственный. И то, я так думаю, Кайтен отступил лишь на время, его сейчас все равно атакуют и добьют. То есть, какова теперь ситуация? Наша армия, которая находится в Сагаме, она сейчас получается изолирована от всего мира, если так это можно назвать, то есть эти просто, так, сейчас подождите, тут где-то, по-моему, был корабль, да, да, нападаем на Йода, сейчас на нем отыграемся, короче, получается такая ситуация, что армию надо взваливать сейчас, как-то нанимать корабли туда их вводить в эти воды. Да, но пока вот такая вот хрень Что мы в общем потеряли нашу флотилию И надо как-то ее будет вернуть Да, весьма было безрассудно нападать на Сегуна Хоть у него и только от необычной снаряда Но пушек у него в три раза больше Или даже в 4 раза больше Поэтому, да Это наверное было просто предсказуемо Предсказуемо было, что мы проиграем Ну ладно, что ж поделаешь в следующий раз я найму варера и его туда пошлю. Я, наверное, так и сделаю в скором времени. Вот у меня накопятся деньги, я куплю варера и пошлю его в те воды. Там уже точно варер не даст никому спуску, просто будет всех уничтожать. Потому что британская корона наверняка выделит нам корабль свой, даже если, несмотря на то, что он им тоже стратегически важен. В это время появлял. Когда появился Вайрер, я точно уже не помню, но если не ошибаюсь, в 65-м году. То есть буквально вот прошло несколько лет, а он уже хочет, точнее мы хотим, чтобы он нам принадлежал. Ну да, кстати, в то время броненосцы очень быстро развивались. Начали появляться башенные броненосцы, да, различные, с более большим калибром. Плюс избавлялись от бортовых орудий, то есть делали вот именно башные броненосцы, потом уже перешли к более современным, как они называли, назывались, барбетные, если не ошибаюсь, броненосцы. То есть да, вот, реально развитие вот в это время шло очень быстро. Из-за этого Баррер уже, в принципе, через несколько лет стал весьма устаревшим. Так, ну что, противника смотрю к нам поворачиваться. Да, сейчас будет, видимо, обычный обстрел обычными снарядами. Сначала буду обмениваться с ними Давайте быстро перезаряжайтесь Включаем Разрывные снаряды На сукин сын Так, ремонтируйтесь Я сейчас буду одновременно вести огонь Да, как-то хреново, честно говоря. Попадание есть, но... Слабенько, слабенько. Блин, чувствую, я сейчас даже проиграю сражение. Вот это будет забавно. Так, противник начинает ремонтировать свое судно, по-моему, или нет? Он просто быстро перезарядку включил вроде как. Ну-ка, еще вот вам добавочки. Ловите. Ну да, они как-то отплыли, походу, ремонт у них начался на судне. Ловите. Все, наконец противник разбит, мы победили. Героическая победа, да, не стоит благодарностей. Это лишь обычная, обычный будний день для моих моряков. Как всегда, уничтожать вражеские флотилии. Так... Все, потопили вражину. Вы, наверное, ремонтируетесь, кстати. В порт зайдите, отремонтируйтесь. Как-то вас сильно повредили, я смотрю, автобоем. И давайте нападаем на корабль Нагои. Так, тут я думаю, что, начнем пересекать, наверное, пролив, да? вовать сдвигаемся двигаемся, как хотели. Один ход, тем более, остался. Как раз я нападу, уже будет мне здание готово. Так, мы здесь в бизен заходим, да. Так, в танго. В танго. Что бы нам сделать? Конечно, пойти бы сейчас в акасу захватить, но тут, блин, вражеская армия собралась неплохая. Ну хотя что, она неплохая, да, блин? Все равно мы их разобьем, как ничего делать. Как два пальца об асфальт. Можно было бы, в принципе, нанять обычное ополчение, я так думаю. Если Димы надо вот эту армию тоже выводить. Давайте идите вы в Тадзиму, наверное. А вы же собираетесь, наверное, вот здесь. Давайте вот так вот собираю свою армию в один отряд. И идите вперед дальше. А, ниндзяка, ну или точнее Синоби, убеет у Гея, Гейшу. Отлично убил. Теперь у него уровень высокий, поэтому, конечно, он убивает с первого же раза сразу. Это хорошо, это мне нравится. Отвлечение на... внимания, нет, не надо нам. Вообще иди, Гейши, там разведаешь, что на юге, в Тамбе. Потому что Тамба, блин, весьма такое место важное. Надо будет его захватить, кстати, в следующую очередь. То есть я сейчас Вакасу захвачу, потом Тамбу, наверное. Чтобы противнику просто не было другого варианта, как двигаться. То есть в Тадзиму там или куда-то еще, он будет либо в Тамбу, либо в Акасу. Вот эти две провинции сейчас нам нужно захватить. Так, ну и что Синоби у нас тут есть, я смотрю. Так, вообще есть тут еще агент иностранный, иди двигайся, да, в Вадзи. Синоби же тебе, я даже не знаю, то ли убить, то ли не надо кого-то. Ну, убей вот этого гейша. Отлично, убита. Это шлюха. Так, Хорошо. Ну что, кстати-кстати, произошло то, чего я долго добивался. У нас теперь есть возможность найма пехоты республики с 68 меткостью, плюс еще со скидкой небольшой. Правда, вот видите, один минус такой есть, нежелательный. Мы можем нанимать всего два отряда, а не три, как в нескольких провинциях моих. Так что, ну не совсем сказать, что это супер, но в то же время и неплохо. Нападаем на Ногою, как я и хотел. Атакуем его флотилию. У них будет скоротечечная. Да, правда, только надо единственное не допустить, чтобы у меня полностью корабль разбомбили. А то взорвется, как у Исуги Юриканы. Да, очень жаль, что блин, адмирал у меня погиб. Я что-то немного не рассчитал свои силы. Надо было, конечно, все-таки не рисковать. А эту флотилию там где-то около... Моего города оставить и ждать таким образом Ну ладно, что поделаешь теперь уже Только остается грызть локти Я, он уже... Я уже погрыз войны. свои локти, у меня они все в крови <laughs> Ну ладно, у меня один локоть в крови только Я ударился буквально перед тем, как снимать видео Наверное, это было предзнаменование, что не стоило так делать да, Чтобы атаковать одни Моисуги и Риканы так, ну давайте мы начинаем обстрел Правда, в то же время, блин, второй корабль еще и начинает вести обстрел по нам Ай-яй-яй-яй Блин, весьма опасное сражение получается сейчас Их у него два корабля, блин, у меня всего один И то у меня один корабль побитый, блин, по полной программе Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Еще нужно подплыть достаточно, чтобы можно было вести обстрел Ничего, уже, по даже подплыли Пока я разговаривал, уже, блин, оказались вполне близко. Так, анархический флот, держаться. По противнику огонь. Да ё -моё! Вы чё, серьезно? что ли, отступить собрались? О, чёрт возьми! Полное поражение. Ай, ну что за ерунда? Ладно, вы что, шутите, что ли? Это что, шутка была? Блин, вот если бы корабль, да, было бы много людей, наверное, бы он так не взбунтовался бы. е что-то прям поражение за поражением пошли у нас. Ладно, ремонтируемся, короче, вот этими кораблями. Тут у меня есть еще один корабль, но он, к сожалению, не подойдет сильно близко, да. Далековато для него. Ну вот им можно было бы, в принципе, отыграть, напасть на ногою, Но, блин, сука, сейчас, наверное, пойдет дальше бомбить меня. Да, по-любому начнет дальше бомбить. Так, наши пехоты-республики здесь собираем вместе. Давайте. Так, а выйдите в здесь, соответственно. Ну и, наверное, можно пропустить ход или как. Где-то там на севере, по-моему, опять прошел какой-то корабль мимо. Да? Вроде бы как вот у нас, кстати, горит. Кто-то тут, значит, да, вот, Сэндай у нас тут проплывал. Иди-ка сюда, к папочке. Презо, значит, отменить ремонт, потом отремонтируемся. Нападаем на него пока. Ну, конечно, он отходит, пытается сбежать. Он еще попадает под обстрел моих орудий, так что вообще классно. Чувак, иди сюда. Давайте автобоем сыграю. Я не хочу играть бой, блин. Плюс я еще корабль возьму. Этот корабль мне пригодится. Я сейчас собираюсь, наверное, все-таки устроить полноценную блокаду вражеских портов. То есть, хочу вот эти все корабли сейчас распределить на каждый порт. И еще отдельно вот здесь на проход. То есть, чтобы они теперь вообще не заходили ко мне в мои воды и не бомбили мои, кра... э, мои города. Ну и, наверное, давайте пропустим на этом ход... Все же, по-моему, ага, нет, подожди-ка, все, у нас вот здесь, я смотрю, восстание будет, да, а, ну нет, здесь будет все нормально, через ход, да, влияние противника уменьшится, в данном принципе, конечно, есть недовольство, но оно тоже исчезнет через ход, ну и, наверное, да, пропускаем ход, армия, которая сейчас у меня в Сагаме, конечно, пускай отдыхает, нечего вам пока бегать, Отдыхайте, ребята. Так, Дзюдзая же пошел дальше нападать, я смотрю. Плюс еще, наверное, будет бомбить мою армию. Да? Или на корабль нападет? Нет, именно в армию бомбить собрался. Сукин сын. Дзюдзая же, блин, берет, гравит мой порт. А ее даже собирает армию. смотрю, снова какую-то новую. О, еще и решил напасть на мой, на мой кораблик. ⁇ -мо ⁇ так у него там 26 пушечный, плюс еще есть бронзовый. Ну, извините, из медной броней. Блин. Не, давайте отступим, потому что я, конечно, не готов к такому. У него тем более есть разрывные снаряды, это стопроцентно будет мое поражение. Отремонтируемся. Давайте. Сейчас, конечно, они мою предельную мастерскую нахер сбомбят, ну а что поделаешь? Придется так вот довольствоваться. Ногой уже плывет дальше, но он, кстати, не подозревает, что ждет немножко подлянка. Там У меня сейчас три корабля освободится, я сразу нападу на него. А Удавара что-то хочет, что ли, напасть. А у него что там за корабль? 14-пушечный, да ты шутишь. Дружище, давай сразимся. Фудзита и Йосимас. ну посмотрим. Без адмирала, без а команды еще, конечно, тяжеловато будет, наверное, победить. Но это сражение 1 на 1, они а не 1 на 6, так что нормально. Я надеюсь, он справится. Отныне мечи и копья бесполезны. Они не идут ни в какое сравнение с ружьями. Это точно, с огнестрельным оружием. Так, давайте-ка ожидаем. Ну, а товары, походу, нету никаких разрывных снарядов. Кстати, как он собирается стрелять через остров, я не знаю. Так встал, как будто думает, через остров будет стрелять. Так, ну давайте я сейчас подплыву тогда поближе, чтобы даже у него не было э, вариантов, чтобы он только мог стрелять со мной в очень близком расстоянии. Соответственно, я мог бы использовать разрывные снаряды, он только обычный. Так, давайте сейчас вот так встанем, уже вроде близко. Достаточно. Лайви пилюлю, фраер. Да, к сожалению, фиговое попадание. Еще фиговое попадание. А, нет, смотри смотрите, что у него есть разрывные снаряды. Я ошибался насчет Адовары. Извиняй, парниша. Вот тебе подарок. Что ты решил добить, типа, нашу флотилию? Думаешь, настолько мы слабы, что ты сможешь наш... нас разбить... Ну, ты нас недооцениваешь это я тебе говорю сразу лови это было ле... раз как говорится плюнуть легче легкого ну, Да, наш флотили конечно была потрепана но все-таки есть еще пару кораблей которые боеспособны сейчас я думаю еще отремонтирую порт и найму хотя бы обычные деревянные корабли надо же чем-то контрить так что это сада делает Сука, вот подлянка, а. Вот меня бесит, враг берет, обходит армию, блин, и куда-то нападает специально, чтобы разграбить. Хотя он все равно потом сдохнет, если это естественно. Так, бунт самурая, все-таки они взбунтовались каким-то чудом. Ну, как сказать, не каким-то чудом, а каким-то раком. Иди-ка сюда, сучка. Убиваем его автобоем, мне как-то уже надоело играть в сражения эти бессмысленные. Так, ну а эти самураи, пускай могут даже нападать сейчас на замок, я думаю, бесполезно, они все равно все сдохнут. Так, у нас доклад снабженца, три появилась пушки, плюс еще два отряда пехоты э -э -э -э -э -э республики. Три пушки, конечно же, движутся у нас к фронту, пускай, как можно быстрее. Так, вы, ребята, переходите пролив, а мы захватываем Авадзи. А вас здесь захватываем, хорошо. Я не хочу играть битва, битву, опять-таки она будет кровопролитная. Ну нафиг, я не хочу играть. Так, в Бизене уже у нас появилось еще два отряда мощных. Офигеть. Давайте-ка вот эту от армию сейчас уже возьму и поведу в атаку. Кроме, конечно, ополчения, нафиг они мне не нужны. Правда, вот смотрите, тут, блин, такая хрень. У Йода тут еще идет сбоку армия. То есть эту, ладно, я разгромлю, например, да, скажем... Ну, предположим, я их разгромлю, а вот этих вот, наверное, надо будет все равно как-то еще по-другому уничтожать. Город навряд ли сам справится. Ну, если я, правда, сейчас пехоту республики найму, может, и надо исправиться. Спорить не буду. Ну, давай-ка ты устроишь диверсию где-нибудь. Или не надо, блин, что-то дорого как-то, я уже не хочу, чтобы ты тратил деньги мои. Давай-ка иди, ты просто создаешь шпионскую сеть. Вот так вот поступим. А моя армия, собственно говоря, да, двигайтесь вперед. Сейчас подойдите очень плотно к ним. Я еще сюда подзову агента. обучая войска. И давай-ка нападай, Гена. Хорошо, вот это мне уже больше нравится. Ну что, давайте сразимся, в принципе. Почему нет? Одна, смотрю, врага теперь стрелковая армия. У него, конечно, второй там отряд почти из одних рукопашников, ну а здесь у него одни стрелки. То есть противник, видимо, тоже пошел по такому направлению, Йода, по направлению найма стрелковых одних отрядов. Ну интересно, интересно, давайте посмотрим на эту битву. Сейчас дождемся нашего подкрепления сначала, да? Как всегда. Мацу и Тасинага. Правительство не должно колебаться, раз выбрав дорогу, но должно, не оглядываясь направо и налево, двигаться вперед. Возможно, я договорил неправильно, двигаться вперед, но мне кажется, так вот верно звучало бы данное изречение. Да, соответственно, наше правительство тоже должно двигаться вперед, только не оглядываться назад, не оглядываться на поражение. На потери, которые у нас были Только двигаться вперед Для победы, для нашей славы Да, вы смотрите, вот сколько меткости у этих солдат же есть Я просто вот реально не представляю Не представляю, сколько будет у элитной пехоты, да То есть у гвардии анархической Сколько у них будет меткость Если у этих уже 73, а у тех, наверное, будет где-то 100 Это причем без гамбата Если гамбата врубить, так это вообще там до небес у них взлетает точность. Так, ну ладно, ставим нашу армию. У противника есть орудие парота. Это для нас небольшой минус накладывает. То есть, конечно, у нас тоже есть орудия парота, но извините, у них-то они... Как бы... У нас просто орудия будут стрелять в основном по ополченцам, я так думаю. Пехоту там мы навряд ли сможем кацануть. Вообще, можно попробовать одними орудиями вынести, на его орудие, я так думаю, Да. По идее, Кстати, вот этих ополченцев я все-таки не зря взял, я так думаю, я их просто направлю сейчас вперед, они будут как мясо играть, да, то есть умирать и, соответственно, вражеские пушки будут тратить свои снаряды. Ну, как уже я и делал один раз как-то, да, когда я не хотел тратить своих солдат хороших, я просто послал ополчение вперед и оно умирает. Ну, а что делать еще ополчению? Если полностью отряд не погибнет, это, соответственно, хорошо. А если он погибнет, ну, ладно. Бывает, типа. Так, что, мы сможем отсюда достать уже по ним? Нет, наверное. Ну, попробуем, давайте-ка. Нет, не достаем. А если я самолично начну стрелять? Вот самолично, когда вы стреляете, вы можете, в принципе, через всю карту даже стрелять. Вот видите, у меня снаряд вообще летит через горы, сейчас куда-то в лес даже улетает. Ну, можно, наверное, пристреляться попробовать, даже вот я попал. Там какая-то у него пехота, видимо, скрытая сидит. Да-да, кто-то у него там сидит, видно, что там трупы. Валяли сейчас уже. Немного выше взять надо. Извините, если вам солнце бьет в лицо. Я не виноват, что так карта сделана. О, ребятки там потряслись немножко. Жирок свой. Так, промахнулся. Еще, по-моему, да, Перелет. Немного надо ниже взять. М -м -м, блин, опять перейдет. Или нет? А, нет точное попадание. О, скрытые солдаты его, сегунская. Это пехота. Да, разброс очень большой, поэтому я даже хоть в один раз э, все в одно цели, но у меня промахи... промахов очень много. То есть я вообще не шевлю мышкой, а он все равно промахивается порой. Да ему куда-то вообще теперь направо стал целить. Так, продолжаем Что-то, наверное, может лучше я не буду стрелять, да, сам? Как-то это очень долго Времени дофига занимает Да и, в принципе, орудия Ну, хотя нет, орудия почти не раскачались Точность у них все равно низкая Ну, можно сказать, что орудия вот раскачались Можно же, в принципе, самому не стрелять Да не, нифига Точность все равно у них оставляет желать лучшего Надо еще выше взять. Да, явно мало. Давай. Ну, попадание есть. Можно еще выше взять немного. Наоборот, ниже получилось Так, давайте, короче, что сделаем Все-таки переведу вперед, солдат Вы тоже идите вперед Давайте, а то это займет, блин, хрен знает сколько времени Будем до конца матча играть вот именно вот эту перестрелку эту устраивать Так что пускай орудия передвигаются вот сюда, встановятся на эту позицию С пехоты вперед немного так. Разворачивайте свои орудия. Убейте их, главный, главная команда еще. А, блин, все равно не достают. Так, разворачивайтесь обратно тогда. Вот, кстати, и дальность у орудия Арабостотга точно такая же, по-моему, как и у Парот. Из-за этого, блин, они тоже как бы не сильно, это и, что ли, польза от них большая. Вот сюда полите. То есть, до да, военачальника все равно недостаточно далековато. А, Что-то вообще никаких попаданий я не вижу. О, попали вроде. Блин. Точность все равно у них херовая. Так, может быть, передвинетесь куда-то, куда даже сюда, что ли? Ну, вот видите, ополчению, конечно, есть потери, но а толку? Ополчение все равно, блин, у меня участия в сражении не будет. У него точность очень низкая. И, то есть, перезарядка долгая, я их поэтому использовать не собираюсь. И, как бы сказать, потери среди них тоже немного. Ну, ладно, относительно немного, когда точность фиговая вражеских орудий, они попадают чаще. Так, давайте сюда поставим наше орудие. У него там есть, кстати, еще, по-моему, кавалерия с саблями, да? Если мне не изменяет память. Кавалерия с саблями, блин, вот для меня вот эти же ребята нежелательны, чтобы участвовали в сражении. А то сейчас орудия мои могут пара то поучаствовать в битве. Очень близко. Да, по-моему, у него где-то должны быть косабельщики, Или их не было. У него были, были, точно были. Опа, противник теперь стреляет по орудиям. Я смотрю, что-то переключил свое внимание. Сукин сын такой. Вот, соус. сейчас может мои орудия даже немножко покосить. А, нет, передумал. Теперь снова начал вести огонь по пехоте. Наверное, просто ее было фигово видно, да? То есть, прямо на краешке, наверное, была рейнджа. Из-за этого она как будто пропала из виду. И он решил, что более приемлемая цель это пушки. Вон, по охране полководца вести огонь. Ох ты, ё-моё. Сучка. Нет, все-таки стреляет по орудиям. Я не пойму, пехоты, что ли, не видно или чего? Чего он стреляет-то по орудиям? Сука. А -а -а. Скотина такая. Вон его орудия пара-то стоят. Блин, ну надо убить военачальника. Нет, стреляйте по военачальнику все равно. Так, моя пехота, двигайтесь вперед. Сукин сын. Ну промахивается, слава богу, пока. Так, понятно. Дерьмо. А -а -а. Совсем хреново орудием. Блин, их вывести я уже не смогу. Да, тут пушка одна, блин, стоит. Хватит, короче, все вперед двигаемся быстрее. моим пушкам совсем будет худо. Начинаем идти в атаку. Тогда. А, ну, враг заметил мою пехоту. Все начинает по ней вести огонь. Пускай стреляет тогда по пехоте. Все-таки пехота более, блин, менее значимая цель, чем, блин, моей пушки бедные. Ой-ой-ой-ой. Там я смотрю, он начинает пехоту свою передвигать. Конец, точнее. Его конец пошла в атаку. Давайте передвинемся тоже вперед. Так, военачальник он куда-то упирает нафиг, видимо, чтобы я его не мог убить. Вот, постреляйте по этому военачальнику. Тут есть еще один. Давайте анархическая пехота вперед. По военачальнику огонь. А, ну это, кстати, был как будто но из-за того, что я стрелял, блин. Это, было как... это был обычный снаряд какой-то. О, вот теперь да. Так, все, мои войска сейчас встанут на позиции, начнется стрельба. Вражеский еще убит, прекрасная новость. Этот жалкий трус уничтожен. Так, тут у меня много, смотрю, солдат осталось. Вообще где-то непонятно где. Давайте-ка их сюда перекину я. Так, вести огонь, вести огонь. Прямо перед вами противник. Пехота сегну, да, участвует. Но не их, их, пехоте уже ничего не светит. Конечно же, их меньше уже осталось. Так что их расстреливаем только так. В принципе, ребята, я смотрю, очень даже и хорошо дерутся То есть стреляют Прямо хрен убьешь Так что Пехота нас сражаться, конечно, будет все тяжелее С каждым боем Так, давайте-ка вперед, солдатня Наша как не сюда остановитесь Ополчение все, конечно, у них убежало нафиг. В ужасе. Моя же пехота тут, конечно, уже тоже устала, наверное. Нехило. Так, давайте попробуем вот этот фланг заполнить. Сюда я приведу два отряда. Или даже три отряда. Можно три отряда даже сюда Подвести. Ополчение, наверное, тоже пускай поучаствует в битве. Только на самом краю. Ай, блин, подождите-ка, это не, это не ополчение, оказывается. <смех> Мне казалось, это ополчение. Да, из-за того, что просто они стояли в залпом огня, и они, блин, не, от, не хотели откликаться. Вот ополчение стоит у нас. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Да, кавалеры с саблями сейчас врежется. Блин, даже не успеет вести огонь. Ах, долбанный холм. Долбанный, черт его, возьми, холм. Давайте, видите, огонь. А -а -а -а. Чего ж так потерь-то дофига? Военачальник, сюда быстрее. Ё-моё. Давайте огонь по ним. ё мое! Сколько потерь. Сколько Бесполезных потерь Материала Так, наступает еще пехота сверху С флангов пока Вроде нападений нету, враг там перестроился Для него удобнее Так Все, уничтожили конницу все. Перестраивайтесь сюда быстрее бегом бегом бегом но ну, осталось почти одно ополчение пехота сегну всего два отряда а так давайте бегом сюда ты достановитесь, я смотрю противник сейчас начнет терять ополчение по краям и потом мы наверное возьмем и Устроим окружение даже, возможно. Так, вообще, хотя бы мы и убиваем пехотинского. Ну, вроде есть потери, но как-то фигово. Из-за холма, блин, неудобно. Так, давайте, стройте здесь. Уходите с края. Ну да, причем, видите, стреляет то сколько людей тут? Человек 20, наверное, от силы. Остальные все бездействуют. Так, левый фланг освободился, можно сюда подойти, в принципе, вот тут пострелять. Да, вот такие вот холмистые карты я вот не люблю, когда с пехотой это все связано. Такая вот байда, плюс еще кавалерия саблей может неожиданно влететь, как вы видели уже. Ну, конечно, это было ни хрена неожиданно. не неожиданно, но просто из-за того, что холм закрывает обзор. Пехота не может вести обстрел, пока противник совсем близко не подойдет. Ополчение а дерзнуло. Получил по щам, отступает теперь. Так, лининная пехота, подходите ближе. Сюда сейчас встанем и можем даже стрелять вот по тем солдатам, которые на холме установлены. Так, давайте, ребят, сюда, даже еще ближе. А вы как-то вот здесь встаньте. Так, все, противник подводит подкрепление. Битва продолжается. Устанавливаем здесь солдат, ополчение теряет солдат своих, численный состав. Так, линейная пехота, наверное, давайте как-то вот так встанем. Просто тут опять какой-то холм небольшой, он даже, несмотря на то, что небольшой, мы уже не сможем вести огонь. Так, ага, вот противник среагировал, его пехота с пошла в атаку. Давайте бегом, стройтесь залпу в огонь. Залповый огонь Тут вы как-то так встаньте Наверное, я не знаю даже Всех тут расстреляли Прекрасно Перестраивайтесь Так, по пехоте Сегуна Прекрасно, сверху идем огонь Правда, тут еще подходит ополчение Боже мой, сколько ж вас Стройтесь залповый огонь все Ё-моё чего, вы не можете вести огонь, да? Мешает вам что-то. Огонь, огонь, огонь, огонь. По всем огонь. Подходите, подходите ближе. Гамбатэ сейчас будем врубать. Так, враг сбирается по холму. Готовьтесь. Огонь, все огонь! Ой, сейчас какая тут будет жесть, смотрите! Блин, мои то что стреляют, не хотят. А, -а, -а. жесть! Только поглядите на это, ё-моё! А тут даже за вагона нет, поставили все-таки. <звы> Уничтожайте врага быстрее. Так, что это вообще такое? А, это типа они пошли в атаку, и в итоге тут еще пехота Сёгуна стоит. И, <звы> в итоге все там сейчас началась байда, блин. Ой, ё -моё. Так, обстреливайте военачальника у него. Пехота республики, смотрю, готова бежать, что ли Нифига себе Держать позицию, держать ее Всеми усилиями, которые возможно Держаться Давайте подкрепление сюда Так, его сейчас пехота, наверное, еще и вернется, блин Сволочь такие Вести обстрелы, не прекращая. Вперед! За победу и славу. Перестраиваемся здесь, на этом холме, и видим огонь. Противник отступает. Враг побежден. Великолепная победа. Ну, точнее, как сказать, она не великолепная, она сладкая. Конечно, там у меня кота на кате весь бой стояли без боя, но я их специально сохранил на будущее сражение. Так, ну давай, военачальник, иди пока призвись немножко. Хотя уже что тут кого ты даже не догонишь, я так думаю. Попробуй догони, но не успеешь. Да, не успеешь. Ладно, хотя бы так. Почти поражение, да. Но потерь очень много, да, я согласен. Противник даже как бы отыграл то, что вот битву эту правильно сделал. Блин, у него тут еще одна армия. Ой-ой-ой-ой. Попытаемся вернуться, но я так думаю моим солдатам не дадут это сделать. Ладно, что ж, давайте на этом закончим, наверное, серию. Сейчас вот только нападу на Нагоевский флот. Флот Нагои. Но я думаю, одним кораблем это можно будет сделать все равно. В следующей серии вот мы сразимся с ними. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Всем пока, удачи!